В культурном развлекательном комплексе Пирамида прошла церемония вручения шестой ежегодной республиканской премии Самрух. Победители конкурса получили дипломы и статуэтку в виде птицы Феникса. Премия учреждена и организована Татарстанским республиканским молодежным общественным фондом Селет при поддержке правительства Республики Татарстан. Дина Валеева выиграла в номинации Песня года. Она выступила автором текста и музыки, а также ее исполнителем. Подают заявки люди, те, кто хотят участвовать в этой номинации. И путем голосования на специальной платформе, получается, выходит в финал 3-4 песни. В этом году в финал вышли три песни, соответственно, и путем голосования определился победитель. Подарили подарочный сертификат в студию звукозаписи. Надеюсь, я что-нибудь еще сочиню, да на и напишу. Премия «Сымрух» проводится по следующим номинациям – «Директор года», «Старший вожатый года», «Лагерь года», «Вожатый года», «Напарники года» и по другим. Гульнас Гатина в «Сымрух» участвует уже не первый год. В прошлом году она участвовала в номинации «Вожатый года», а в этом решила попробовать себя в номинации «Лагерь года». На самом деле Достаточно было сложно, потому что и конкурсанты сильные, и нужно показать все, к чему мы готовились целый год, всю свою работу, но я думаю, мы справились, у нас все получилось. Подготовка длится не один месяц. По словам Гульнас Гатиной, каждый стремится выиграть и показать себя. Мы с начала декабря, конца ноября уже в доме «Салят», как раз таки вот здесь, проводим отборочные этапы. То есть отправляем свое портфолио, они смотрят. И уже после этого только некоторые проходят на такой отборочный этап, где уже каждый рассказывает про себя. Целью премии является поддержка и поощрение одаренных детей и талантливой молодежи сообщества «Салят». Признание, заслуг членов сообщества, партнеров, авторов и организаторов проектов. Елизавета Никитина, Фарид Захитаглы, Универньюз.